Хей, hey, YouTube, всем привет, с вами снова я, Анимен. Сегодня ты увидишь вторую часть ролика «Если бы водка была добавлена в CS GO 2» с русской озвучкой. Если вдруг ты еще не успел посмотреть первую часть, обязательно зацени. Нажми просто-напросто на подсказку, а потом можешь вернуться на этот ролик. Давайте соберем 2000 лайков, и сразу выйдет новая озвучка. Также не забудь добавить меня вконтакте, я добавляю всех. Буду ждать ваших комментариев. Приятного просмотра. Чё? Пожалуйста, не останавливайся. О боже! Нашла. О, моя водка! Я так переживал. Спасибо. Я уронила ее куда-то под стол и не мог найти. сорян, но я было подумал, что вы тут. Но вы понимаете, это. Что? Ничего, просто, просто забудьте. Тогда ладно? Наташа, ты видишь, что у меня гости? Принеси нам кофе, не заставляй нас ждать. Okay. Мой друг! Как дела? Я получил кучу подарков на Рождество. Там столько крутых пушек. Показать тебе эти штуки. О, конечно, чувак. Окей, мой друг. Тогда начнем. Если ты помнишь, последний раз я показывал тебе это. м 41 в Да, чувак, я помню. Я присоединил сюда водяру. Она выступает в качестве глушителя. И полностью изменяет звук стрельбы. Примерно получается вот такой вот русский звук. Блять, блять, сука. Питер, нахуй, нахуй. Это круто, но вот он, новый зверь улиц, и его название э им Здесь уже водка не в роли глушителя, а в роли усилителя звука. БЛЯТЬ! Охрененно, да? Мужик, это пиздецки страшно! Знаешь, что по-настоящему страшно? Это... Это... Скелетон, мой друг. Обойди вокруг, чтобы рассмотреть со всех сторон. Это уникальное приспособление для спины. Оно дает тебе невероятные возможности, которые ты никогда не мог даже представить. Первое. Ты можешь бегать очень быстро. Второе. Ты можешь прыгать очень высоко. What? Но самое крутое на ногах есть специальные стики, которые позволяют тебе сидеть на картах где угодно. Кошься здесь, здесь или здесь или здесь или даже здесь или с помощью друга можно создать инсталляцию на картах. Чувак, это реально странно. Вообще, ты прав. Борис, какого хуй ты делаешь? Чувак, слушай, а у тебя есть что-то более компактное? Потому что эти штуки хоть и полезные, но они пипецки огромные. Конечно, друг мой. Позволь покажу тебе это. Чё это? Это называется молофтов. Если тёлочка игнорит тебя уже долгое время, и тебе грустно, не волнуйся, мой друг, у меня есть решение. Все, что тебе нужно, использовать бутылку молофтов. Просто направь на девушку, которая тебе нравится, и кинь в нее. И как ты видишь, теперь она твоя. Она никуда не уйдет. Тебе лишь остается запикапить ее. Вот он правильный способ пикапа, от Чик. А это вообще законно? Ты такой смешной! Почему? У меня есть еще одна вещь, которая действительно незаконна. Это. Это. Что это, блять, такое? Это квад коптер мой друг. Это модификация квадрокоптера, который работает на чистой энергии водки. У него четыре отделения для водки, как ты видишь. его камера поворачивается на 360 градусов, чтобы следить за всеми и за всем, что происходит. Давай покажу, как это работает. Это Василий. Василий не западный шпион, но он хочет стать западным шпионом. Поэтому ему нужно присесть на карты вот таким вот образом. Дэм, Джеймс Бонд, для начала нам нужно включить водка коптер Как видишь, снизу у него расположен огромный магнит, который может притянуть все что угодно. Сейчас он притянет вот эту вот гранату. Это сработает автоматически. Чувак, чувак, это не граната, это бомба. Ты, ты же это понимаешь? Сейчас он начнет сканирование. Это же не настоящая взрывчатка, это фейк? Что сейчас происходит? О, он распознал Василия как западного жилище. Не, не, не, подожди. Нужно атаковать. Подожди. Подожди, подожди. подожди Бля. Откуда я знал, что граната взорвется? ⁇ ба, рот! Чувак, мы только что убили, блядь, твоего друга. Кого? Василия... Не, чувак. Потому что у нас есть это. Так случилось, что твоего дружище подстрелили. Ну, не нужно бояться. Вот кофилиатор тут. Все, что нужно сделать — один укол. Прямо в печень. Вот и все. Твой друг снова жив. Василий, как ты себя чувствуешь? Я тоже тебя люблю, друг. Но не называй меня так. Чувак, это все просто очень круто. Ты показал мне большие пушки и все такое, но ты можешь сделать это еще? Покажи мне что-нибудь по-настоящему гигантское. Без проблем, мой друг. А вот и большие пушки. Ебанутся! Скажи привет! Сталин Икс, мой друг! Это SpaceX! Для мужиков, мой друг. Так насчет сгонять на луну? Чё? Хочешь сгонять на луну? можем? <связь> да без базара, мой друг. Просто подойди к ракетному бустеру и обхвати руками вокруг. <связь> мой бог, блядь, не верю, что это происходит. Отлично, держись крепче, будет похмелье. Окей. Три, два, один... ПИЗДАНУТЬСЯ! Кто это сюда поставил? Так они и танцевали. А потом вернулись в буки домой. <свес> Може, сегодня so было так весело! Тебя. Спасибо тебе. Нужно почаще проводить так время. Да без базара, мой друг. Ты ведь мой гость. Ваш кофе готов. Оу, Наташа, спасибо большое. Я только что рассказывал ему, как мы весело провели сегодня время. И спасибо тебе за этот кофе. Что ты, блядь, делаешь? Да брось ты, она настоящий западный шпион. Ты что, не видишь? What что ты, блядь, тебе в виду? Что за нахуй? Что я имею в виду? Я имею в виду, что она западный She шпион. Она приготовила для нас блядский кофе. Да the... что ты, блядь, несешь? Ты же сам попросил ее сделать кофе! Послушай, мужик, зачем мне или кому-либо еще пить кофе, когда на столе стоит так много водки? Тут даже есть чача! Это была проверка для нее. Она западный шпион. Да. Yeah. Если честно, yeah, я yeah, бы yeah. сейчас выпил. Спасибо большое за просмотр. Зацени также и другие озвучки на моем канале. С тобой, как всегда, был я, Анимен. Если тебе понравился ролик, подписывайся на канал, оставляй комментарии и ставь свои лайки. До новых встреч!